Всем привет! Хочу поделиться впечатлениями о курсе погружения в инвестиции, который создал Максим Петров. Для меня этот курс явился первой системой обучения по финансам, по биржам, по тому, какие акции необходимо покупать, вообще как правильно составлять свой портфель, как правильно... Определять, в какую компанию стоит инвестировать, а какую не стоит. И вообще, что такое является инвестицией, а что не является инвестицией. Благодарен Максиму Петрову за то, что он делится той информацией, которая у нее есть. И что у меня получилось? До того, как я начал изучать материалы курса, я не торговал, я не понимал, что такое акции, я не представлял себе, что такое биржа. Я вообще ничего не, пос, ну, не понимал в, в функционировании рынков и так далее. И именно для того, чтобы научиться управлять своим капиталом и научиться составлять грамотный финансовый портфель а, с использованием денежных средств, акций, облигаций, я и обратился к Максиму Петрову. А что у меня получилось на выходе? За время курса я открыл свой брокерский счет, за время курса мы совместно с Максимом разработали мою личную стратегию риск-менеджмента, то есть я прекрасно понимаю, какой допустимый риск есть у меня, что какую допустимую просадку своего портфеля я могу себе позволить. За время курса я научился определять акции компаний, которые стоит покупать, какие компании, наверное, лучше воздержаться, а от каких точно стоит избавиться. За время курса я создал свой персональный портфель благодаря Максиму Петрову, и у меня есть сбалансированный портфель на основе моих риск-менеджментов и на основе рекомендаций Максима. Максим, благодарю тебя за то, что ты позволил увидеть эти возможности, позволил получить эти финансовые инструменты для всех тех, кто хочет сделать первые шаги в инвестировании, разобраться, что такое инвестирование, составить свой личный финансовый портфель и понять, какие инструменты приемлемы лично для него, всем советую пройти этот курс. Максим, спасибо.